95, 96, 97, 98, 99. Соточка! Ой. Ах. Споры между пользователями iOS и Android не утихают уже первый год. Однако именно эти приложения делают iOS по-настоящему уникальным в своем роде мобильной операционной системой. Раз. Фактически профессиональный видеоредактор, при помощи которого вы сможете без проблем на коленках создать какой-нибудь короткометражный шедевр, а именно iMovie. Благодаря не самому обширному, но при этом запечатанному под красивое оформление приложения набору функций, у пользователей есть возможность с легкостью просматривать и редактировать исходный видеоматериал даже с разрешением в 4К. Более того, при помощи опции iMovie Theater у юзеров есть возможность поделиться своим творением, а, точнее сделать премьеру своего фильмасика сразу на нескольких устройствах. Опять же, если вы монтировали какой-нибудь фильм на айфоне, то вы с легкостью можете его через iCloud или какими-то вот такими путями передать его на iPad или на MacBook. 2. Комфортный для общения iMessage. С приходом iOS 10 на мобильные устройства, Messenger от яблочников стал уж больно похож на своих популярных конкурентов. WhatsApp и Viber однако от своих, скажем так, собратьев iMessage отличается удобством, простотой, лаконичностью и качеством разрабатываемого контента под него. А, извините, те же стикеры, опять же, выглядят в iMessage намного приятнее, что ли, для восприятия, нежели чем вот эти вот а, буйства каких-то непонятных смайликов или вот что-то вот такого вот в вайбере. Это, знаете, что-то из разряда стикеры здорового человека и стикеры курильщика. Три, музыкальная студия, опять же, у вас на коленках, гаражбен. В свое время я помню, как для музыкальной студии прилетело крупное обновление, ключевой фишкой которого были живые лупы или функция, которая называется Live Loops. И вы не поверите, но как-то год назад, наверное, я баловался с этой штуковиной, создавая свои собственные треки, которые впоследствии использовал для своих видосиков. Вы только прикиньте насколько я любил и по сей день люблю свою аудиторию. При желании в GarageBand не только можно побаловаться различными инструментами, но и создать что-то действительно годное. Этот трек, например, который вы слышите прямо сейчас был записан мною при помощи этого самого приложения. 4. Super Mario Run Понятно, что игра так себе между нами говоря, однако, несмотря на равное количество как положительных, так и негативных отзывов а, о последнем детище компании Nintendo, эта игра и по сей день является эксклюзивом только iOS девайсов. Хотя я думаю, что пользователям Android не составит абсолютно никакого труда скачать ту же АПКшечку, накрутить ее себе. Почему накрутить? Установить ее себе на свой эм, девайс, опять же. Ну и в принципе все. 5. Одно из самых лучших эксклюзивных приложений для iPhone и iPad для создания каких-либо фотоснимков с ручными настройками Камера плюс. Эта софтина вообще считается не просто лучшей для фото- и видеосъемки на iPhone, но и вообще на устройствах, которые поддерживают данную программу. Приложение предлагает пользователям неограниченные возможности для редактирования и создания тех или иных фотографий, а также программа поддерживает э, создание фотоснимков в формате RAW. И снова, это приложение доступно эксклюзивно только на iPhone и iPad 6. Или 6. Сам по себе я не являюсь ни игроком, ни фанатом серии игр Infinity Blade, однако с уверенностью могу сказать, что третья часть является не просто игрой, а по-настоящему игрой в каком-то смысле выставкой, игрой шедевром, правда цена за нее кусается, однако, но за все хорошее всегда рано или поздно приходится платить. Опять же, это эксклюзив только для iPhone. почему хотел сказать iPad, но скорее всего поддержка iPad есть. Или нет? напишите короче в комментариях 7 а может быть 7 или вообще как-нибудь получается 7 это самый лучший и крутой клиент для социальной сети twitter tweetbot 4 разработчики этого приложения постарались действительно на славу в отличие от стандартного опять же клиента приложение tweetbot 4 работает значительно быстрее плавнее хотя бы из-за того что там нет вот этой вот странной анимации при открытии, когда у нас типа там птичка вот туда-вот сюда, ну и рекламы в этом приложении, в отличие, опять же, от стандартного клиента тоже нет. 8. Один из лучших фоторедакторов и, опять же, являющийся эксклюзивным для установки только на iPhone под названием n Light. Не могу сказать, что в App Store прям-таки какой-то дефицит по фоторедакторам. Я, например, редко, но все же пользуюсь Aviary от Adobe, Touch-Retouch, либо же Facetune, когда свое щуще лицо подправить нужно. Но благодаря новому движку, который разработчики n написали с чистого листа, программа сможет без каких-либо проблем справляться с тяжелыми задачами без каких-либо тормозов и проседаний, что, как по мне, <смех> хотел сказать, на мой взгляд, действительно круто. Обязательно делитесь этим видео со своими друзьями и родственниками, чтобы они также знали, как и вы, что на этом канале они смогут найти достаточно большое количество видосов про годные приложения для iOS и, не факт, но, скорее всего, может быть в будущем и для Android. Мира и добра вам. Пока! Я себя дебилом чувствую.